Всем здравствуйте! из Солнечного Киева, солнечного, но пока еще не очень теплого. А вот. о теплых странах мы расскажем с Еленой, поговорим, вернее, с Еленой, Евстратовым, руководителем тераператора, э, руководителем направления Шри-Ланка Пока и Траператор Travel Professional Group. Здравствуйте, здравствуйте! Очень приятно снова у вас быть. Спасибо. Я сегодня хочу поговорить о Шри-Ланке очень много всего. Уже было сказано и говорится, и очень много есть информации. Я сегодня хочу немножко поговорить все-таки о э, неизведанном не, таком еще пока э, неизведанной части Шри-Ланки. Это Восточное побережье. Mm -hmm. э, Восточное побережье, которое сейчас, э, на котором сейчас начался сезон, и достаточно активный сезон. Он начался еще 1 апреля. Вот, и э, хочу немножко, да, рассказать, может быть, да, изменить какие-то стереотипы, да, будем ломать стереотипы, может быть, сегодня, что Шри-Ланка это совершенно зимнее только направление, абсолютно только, особенно декабрь, январь, февраль, и на этом, в общем-то, все заканчивается, на самом деле нет, и на восточном побережье начинается активный сезон, мусоны как мы знаем, да, которые есть на юго-западном Побережье. они зимой на восточном побережье, они меняются местами, и на Востоке начинается активный сезон, замечательная погода и так далее, и тому подобное. Если -то подробнее, да, уже сказать, восточное побережье на самом деле, почему неизведанное, многие не рассматривают. И очень зря это побережье для, в общем-то, отдыха. Э, тому есть несколько причин. Восточное побережье вообще называют э, бюджетные Мальдивы или Ланкийские Мальдивы. Это не, не совсем mm -hmm. так, но доля правды, в общем-то, в этом есть, потому что э, Восточное побережье обладает все-таки самыми, наверное, одними из самых красивых пляжей на Шри-Ланке. Это однозначно так, одни из самых широких пляжей, одни из самых пляжей со светлым песком, чего, в общем-то, на остальном побережье Шри-Ланки не везде есть, да. И, конечно же, самый большой плюс – это абсолютно отсутствие волны в океане. Ну, это, это большой плюс. Это то, что, в общем-то, многих даже многие поэтому и не рассматривают вообще Шри-Ланку как, как направление, либо очень тщательно выбирают для себя курорт, чтобы это была бухта, лагуна, чтобы это было закрыто, чтобы можно было плавать и купаться. Здесь как раз такая проблема, такая проблема вообще в принципе на Восточном побережье отсутствует за счет того, что это коралловый риф, который защищает однозначно от волны. И нигде, наверное, на остальной территории Шри-Ланки нет абсолютно спокойного, абсолютной глади, абсолютно спокойного океана где можно плавать, где можно купаться, и вообще никаких проблем не возникает с, с, с тем, что есть волна и так далее. Почему еще, да, какие есть плюсы в Восточном побережье, это, опять же, Шри-Ланку, повторюсь, не рассматривают как летнее направление, как раз Восток – это летнее направление, да, это лето на Шри-Ланке, и плюс – того, что нету э, очень сильной жары, э, очень сильной влажности, потому что э, климат на Восточном побережье, он тоже немножко отличается от остального. Э, это не, Восток – это вообще другая немножко Шри-Ланка. Э, там остается тоже гостеприимство, та же улыбчивость, та же экзотика, те же вкуснейшие блюда и так далее. То есть колорит Шри-Ланки он есть там, но это немножко другая Шри-Ланка, с другой атмосферой, с другим климатом. Не похожая, ну, на остальную часть острова не похожая. Климат круглогодично, в Шри-Ланке температура одинакова, да, то есть это 30-35 градусов максимально. И если юго-западное побережье более влажное, то есть там более, больше чувствуется Часто. влажность, то на восточном побережье как раз очень комфортно э, переносится э, климат, да, нету сильной влажности, это более сухой климат. И поэтому температура, опять же, океана круглогодичная одинаковая, это 25 градусов, поэтому э, здесь как раз вот присутствует такой морской бриз, да, то есть вот, э, вечером э, абсолютно комфортная температура и ощущение для того, чтобы не находиться в номере, а для того, чтобы провести Потом. время на пляже, для того, чтобы э, поужинать на пляже, для того, чтобы э, ну, все, что прогуливаться по берегу, то есть это как раз э, та часть, острова, где это абсолютно спокойно и комфортно можно сделать. Если мы говорим про пляж, Елена хотела уточнить про коралловые рифы, там тоже можно посмотреть или они далеко расположены к пляжам? На самом деле берегу? я могу сказать, что если мы возьмем всю Шри-Ланку, то однозначно самый красивый коралловый риф находится именно на восточном побережье. Mm -hmm. Есть коралловые рифы в регионах, все знают, да, и Хикадува, и Берувела. Но они выглядят там абсолютно не так ярко и красочно, как именно на, на, на Востоке. На Востоке да? они, много тому есть факторов, и человеческий фактор, и прошлые да, какие-то моменты, да, цунами и так далее. На Восточном побережье это как раз вот самый красочный коралловый риф. И одна из самых популярных экскурсий, которая есть на Восточном побережье, это, конечно же, коралловый остров Пиджион, это природный заповедник. А он находится <coughs>, напротив, если мы будем уже так по, по регионам говорить, восточного побережья. Это Тринкомали, это Нилавели, это Посекуда. напротив Нилавели, напротив пляжа Нилавели красивейшего находится вот как раз коралловый остров Пиджион, куда можно на лодочке приплыть и провести там абсолютно весь день. Опять же, полное отсутствие волны, то есть вы можете заниматься снорклингом, это могут делать как взрослые, так и дети, абсолютно. Там очень красивый пляж, да, где можно совершенно спокойно познакомиться с морскими обитателями, познакомиться с черепахами, черепахами, вот, познакомиться с красивыми, увидеть красивых рыбок и так далее, и тому подобное. Конечно, он не настолько красочный и яркий, наверное, если мы будем сравнивать с Египтом или с Мальдивами, да, немножко ну, он уступает, но тем не менее, это тоже достаточно интересно Через... и и очень хорошая экскурсия, одна из самых популярных. Плюсы восточного побережья, их ну, огромное множество, естественно. Это атмосфера абсолютного вот такого спокойствия, абсолютно романтическая атмосфера. Я думаю, что это, наверное, лучшее место вот как раз для отдыха для проведения медового месяца, для парного отдыха, да, для того, чтобы полное спокойствие было, потому что Восточное побережье пока, скажем так, не испорчено огромным количеством туристов, да, вот я думаю, что через год где-то это будет одно из самых популярных yeah, мест absolutely. на Шри-Ланке потому что оно очень стремительно развивается, absolutely. если раньше это было там, несколько лет назад это было всего 3-4 отеля то сейчас их уже около 15 и mm -hmm. это отели, отельная база абсолютно новая, отели очень хорошего уровня, с прекрасным обслуживанием и так далее и конечно же, поэтому они начали пользоваться большой популярностью и вот пустынный пляж, широкий пустынный пляж, километры да, пустынных пляжей, это пляжи, это именно то, что можно э, увидеть на востоке, да, где нету э, массы людей, где нет, вам ничего не предлагают купить, да, где, вот как раз такое полное уединение и покой, то что с одной стороны многим нравится, а многие э, Люди этого не любят, да, то есть есть, есть в общем-то, выбор. Ну да, это как раз для такого более романтического отдыха. Да. Ну, в общем-то, не только романтический да. отдых. Ну, больше всего, конечно, не. это подходит все-таки для романтического отдыха, но а, это прекрасно подходит и для спокойного ну, отдыха для релакс. людей в возрасте, угу. да, для тех, кто не хочет да, каких-то шумных развлечений, дискотек до утра. Да, то есть кому это мешает, кому это не нравится, угу. это как раз то, то место, куда нужно отправлять. Ну и, конечно же, для отдыха с детьми, потому что, опять же, отсутствие полной волны в океане – это тот плюс и огромный плюс, который э, подходит, подходит для… И, в общем-то, с детьми там есть чем заняться, поэтому… Это абсолютно вот то место, куда можно отправляться любой, в общем-то, категории туристов. Единственное, что если это э, ну, молодежь такая очень активная, да, которая хочет все-таки каких-то э, тусовок. Каких тусовок, то там они их не найдут, и я считаю, что это очень большой плюс сейчас, ну, как для мое субъективное мнение, но плюс очень большой Восточного побережья для именно спокойного релакса, для спокойного отдыха, для обретения такой, Такого покоя – это как раз то, то место, которое нужно. Ну и плюс, конечно, есть ну, перечислять можно много-много. Есть один, я не могу сказать, что это минус, но, наверное, для многих это минус то, почему восточное побережье многие не рассматривают. Это длительность трансфера. Летом у нас продолжают полетную программу и прямой рейс МАУ, который продолжает летать два раза в неделю. Mm -hmm. продолжает полетную программу и Флай Дубай. Вот. Поэтому добраться, в общем-то, абсолютно не составляет никакого труда. и Я имею в виду до Шри-Ланки. Да? И трансфер, который предлагается на восточное побережье, это... Ну, где-то порядка пяти с половиной часов, то есть добраться от аэропорта можно где-то за пять с половиной часов. То есть это, в принципе, достаточно длительный трансфер. Ну, если мы будем говорить про юг, разве туда быстрее? Да, это где-то 4, ну, если самую южную точку да. мы возьмем, то это где-то 4,5 часа, особенно если мы берем групповой трансфер, то, конечно же, пока мы туда доезжаем, это где-то ну, 4,5 часа и порой, и порой и 5 мы можем потратить. Mm -hmm. Трансферы на восточное побережье это, ну, в общем-то, переносится они достаточно комфортно, потому что транспорт кондиционированный, после перелета вы спите все равно в, в машине, да, естественно, это делается с остановками, естественно, ну, то есть очень комфортно, но, тем не менее, это Можно стоит понимать, того... Чтобы туда, чтобы туда ехать, вот как раз за счет того потрясающего побережья того потрясающего океана, которое предлагает Восточное побережье. Ну, лететь уже до Шри-Ланки, так, да, порядка 9 часов, да, в вот, прямой, прямой рейс, рейс да, там. то это 9, да, 9 часов. Поэтому... Ну, можно уже немножко доехать, если хочется такое место, как на восточном побережье. Честно говоря, вот по опыту, туристы, которые попадают туда, они даже не один случай такой был, они э, не просто довольны, они хотят остаться, они хотят см, пом, да, пом, сменить просто, просто дату вылета и остаться uh -huh. еще, потому что действительно там такая очень э, хорошая атмосфера, да, для вот как раз и, и масса вариантов, чем, в общем-то, заняться. Да. Э, трансферу можно <coughs> сократить, то есть в плане э, сделать, э, все-таки Шри-Ланка богатой экскурсионной программой, и как ну, немногие страны могут предложить такое изобилие, такое количество экскурсий, как предлагает Шри-Ланка, можно прилетать 10 раз, да, и 10 раз видеть что-то новое, новые экскурсии посещать, поэтому можно комбинировать это очень удачно, да, с, по дороге, да, останавливаться в регионе, например, Сигири, Хабараны, да, где масса вариантов опять же для проведения досуга да. Во-первых, регион Сигири и он сразу вас располагает к тому, что вы, вы сразу понимаете, где вы, да, что вы в экзотической стране. Это джунгли, это слоны, это обезьяны, это э, замечательные э, аюрведические центры, которые там можно посетить. Это э, отели очень интересные, бунгального типа, которые сделаны вот в стиле ланкийской деревни. Это все можно, можно на одну ночь остановиться в, регио, в регионе Хабарана, это 2,5-3 часа вы останавливаетесь на одну ночь, вы полностью погружаетесь в жизнь в джунглях, вот, посещаете все достопримечательности, такие как Сигирия, такие как Полонарува, такие как Дамбула, то есть самые популярные. И на следующий день вы отправляетесь, у вас всего, опять же, 2,5 часа, и вы попадаете на прекрасный пляж, на восточное побережье и продолжаете свой отдых. Вот. Поэтому в общем-то можно это делать таким образом, можно комбинировать это, и таким, таким образом трансфер становится более, более приятным, да, не таким может быть сложным, и это тоже очень легко можно делать. Ну, для меня было погружение в полное джунгли, когда я увидела знак «здесь могут ходить слоны». Слоны, бараны, да, есть знаки. И это, ну так ты понимаешь, да, они прям здесь могут ходить, ну то есть так интересно. Ну вот как раз регион Хабараны, Сигири, Дамбула, вот в этом регионе как раз очень много частных слоновых питомников, где можно покататься на слоне, где можно покупаться со слоном вместе в регионе то есть это э, очень интересно и для детей я думаю для взрослых да. то есть абсолютно для любой категории туристов поэтому э, если мы рассматриваем восточное побережье это абсолютно не отменяет э, того что мы можем э, погрузиться да в настоящую шри-ланку и увидеть все достопримечательности самые популярные которые э, которые мы хотим многие люди с южного побережья, с самой южной точки, да, едут смотреть Сигирию, а это порядка 5 часов, да, это очень далеко, но тем не менее это не мешает, и в общем-то совершенно спокойно очень многие посещают как раз вот регион Хабараны и Дамбул и Сигирии с южного побережья, поэтому с востока это сделать гораздо проще, это гораздо ближе, это, это всего 2,5 часа, Поэтому, если вы приезжаете на восток, и вы отдыхаете на востоке, неважно в каком регионе, это не Лавей, это Тринкамали, это Пасекуда, вы можете совершенно спокойно в какой-то из дней заказать для себя экскурсию и посетить Сигирию, посетить Полунаруву, есть рядом с, совсем недалеко от восточного побережья, всего, наверное, полутора, полтора часа езды, парк Минерия, да, где... Можно сделать джип-сафари. Парк минери это самая большая популяция слонов. Да? То есть мы можем посмотреть на них в дикой природе. Да? И тоже достаточно интересная экскурсия, которая всего, опять же, в полутора часах езды вы можете какой-то день выделить и, и посетить. Что еще можно, если мы говорим о эм, сафари, да, есть самый популярный, да, наверное, парк для джип-сафари Это парк Яла, который да. находится на юге Он всем известный, он самый крупный вот, Но это не, не только в общем -то, одно, одно место, где можно вообще национальных парков на Шри-Ланке очень много Просто они не являются такими популярными И на севере, да, ближе к северу, находится парк Вилпату Который по размерам практически такой да, такой же, как Яла, это тоже достаточно большой э, парк, э, и э, там огромное количество, леопа... то есть все, что есть в парке Яла, да, то есть все то же самое вы можете увидеть, и слонов, и леопардов, и диких кабанов, и крокодилов, и так далее, это все можно увидеть в парке Велпоту, mm -hmm. если мы отдыхаем на восточном побережье. Это где-то порядка трех часов езды, 3-3,5 часа езды. Можно посетить парк Вилпату и сделать джип-сафари. Джип-сафари интересный не только, можно сделать не только джип-сафари, можно остаться там на ночь, да? то, что очень популярно у европейских туристов сейчас, и они приезжают, это кемпинги, да, которые все, все удобства, да, то есть у вас палатка, грубо говоря, с, внутри со всеми удобствами, вот, с, понятное дело, из с душем, и с горячей водой, и так далее, Хорошая но, такая палаточка. Да, но тем не менее вы находитесь на территории парка, либо очень близко, вы находитесь в джунглях, и это ужин барбекю, да, это вечером зажигаются костры на территории, да, это звуки животных, которые вы слышите. Вы находитесь в непосредственной близости к дикой природе, которая вас окружает, и те, кто любит фото, да, те, кто, кто увлекается этим, это очень интересно опыт вот посещение именно таких вот кемпингов и остаться там хотя бы на одну ночь это очень интересное приключение я бы сказала да которая можно предложить туристам ну это безопасно это как-то да, ну дальше от они где находятся а, да, да там конечно есть специально обученные скажем так люди животные не подходят понятное дело совсем mm -hmm. близко да они в общем-то понимают и <coughs> но Конечно же, есть специально, специальный персонал, да, который за этим всем следит, конечно, и вы находитесь в полной безопасности, но тем не менее в непосредственной близости вот именно к, к животным. Вот. Это то, что касается джип-сафари. Джип да, с востока это можно Велпоту, это можно парк Минерия. Парк Минерия – это небольшой парк, где самая большая популяция слонов. То есть вы можете видеть огромные семьи слонов с маленькими детками. Да, и это, опять же, для детей очень... Очень интересный опыт это та экскурсия которая без ночевки да то есть вы можете просто поехать и, и, и в общем то совершить джип сафари ну и одна из самых опять же популярных экскурсий на восточном побережье это наблюдение китов и дельфинов есть многие думают, что китов и дельфинов можно наблюдать только на юге да, в сезоне в зимнем вот если мы будем говорить на юге да, стартуют экскурсии из бухты Мериса с южного, самой южной точки стартуют яхты, да, которые наблюдение китов и дельфинов можно, можно заказать оттуда но если мы берем летний период то на востоке из, с пляжа Упувели, uh, это Тринкомале, uh, да, из региона Тринкомали также стартуют uh, катера, которые везут на экскурсию наблюдения китов и дельфинов. Это не uh, один вид дельфинов, их огромное множество, и uh, китов тоже не один вид, то есть это и голубые киты, это можно увидеть на... Расстояние 50 метров, да, как они показываются из воды, это очень увлекательная экскурсия, которую очень любят опять же дети и взрослые, это можно совершить из любого региона, конечно удобнее, если это регион Ниловеля или Тренкомали, но из любого региона это можно сделать. Ну и, конечно, по экскурсиям, точно так же, как мы ездим с южного побережья, допустим, в Канди, мы можем поехать и с восточного побережья туда же. Если мы не хотим никуда ездить, да, то Восток предлагает пляжи, да, восточного побережья предлагают очень большое разнообразие водных видов спорта. Это огромное количество центры водных видов спорта, расположены на каждом пляже. Это различная рыбалка, конечно же, и ночная, и спортивная, и так далее. Это и водные лыжи, это хождение под парусом, это квадроциклы. Это, ну, в общем, все, что, все разнообразие водных видов спорта, которое можно представить, да, Восточное побережье предлагает. Ну и одно из самых популярных, наверное, это дайвинг потому что то что мы говорили о коралловом рифе да тот самый красивый коралловый риф который можно наблюдать и конечно же дайвинг очень популярен на каждом в каждом регионе на каждом пляже отели многие имеют свои дайвинг-центры где идет и обучение и они выдают сертификат где можно сделать просто погружение то есть это все в изобилии на любом курорте вы найдете дайвинг-школу дайвинг-центр где можно взять на прокат снаряжение и погружаться хоть каждый день. То есть на Восточном побережье это, конечно же, э Одно из самых популярных, да, дайверы очень часто приезжают именно, именно туда, для того, чтобы погружаться, для того, чтобы заниматься дайвингом. Это тоже то, что предлагает, ну, в общем-то, весь, скажем так, спектр услуг, которые может предложить южное, западное побережье, пожалуйста, даже больше, я думаю, наверное, может предложить и восточное побережье, плюс ко всему еще и вот уединение и покой. То, чего многие курорты южного побережья, же, в общем-то, не могут ну, предложить. Не все, да, Поэтому Pigeon айленд да, остров, о котором я говорила, тоже достаточно ну, одна из самых популярных экскурсий, но есть и такие вот, да, чтобы опять же погрузиться в колорит Шри-Ланки, да, мы можем посетить, есть храмы, да, это как индуистские храмы, достаточно популярные от недалеко от Тринкомали. Тринкомали самый развитый город будем так называть, да, потому что регионы посекуда, регионы Нилавелли, они более тихие, это такой пляжный спокойный отдых за пределами отелей, я не могу сказать, что там есть очень активная инфраструктура здесь как раз, конечно, есть несколько кафе, где вы можете поесть, да, есть не, там несколько магазинов, где вы можете что-то купить, но в общем-то это все, то есть основное основное, основные развлечения, это, конечно же, экскурсии это ну, отдых на пляже, есть рядом с Тренкомали знаменитый храм Канешварам, там очень красивая бухта и залив вот, он находится на скале это тоже такое вот погружение в интересную культуру, в интересную историю туда можно съездить в принципе с любого побережья опять же, где откуда-то это дальше, откуда-то чуть ближе из посекуды чуть-чуть дальше до всех экскурсий да, из Тренкомали, Ниловели регионов чуть-чуть будет поближе к, к инфраструктуре скажем так вот, Ну и э, по поводу отелей, да, отели все-таки обладают такой своей атмосферой, очень многие просят отели такого коттеджного, бунгального типа, mm -hmm. да, и западное побережье, южное побережье очень мало предлагает таких вариантов, то есть это в основном корпуса, да, это в основном, в общем-то, отдых есть, конечно, варианты коттеджей, бунгала. но вот Восток как раз больше, больше, наверное, располагает к вот такому вот уединенному отдыху и ну, не все отели, конечно, коттеджного типа, но есть Можно достаточно будет? много, да, достаточно много, ну, при том, что их вообще, в принципе, не, не очень много на Востоке. Только 15, да? Ну, около 15, да. И за счет того, что, то есть можно выбрать для себя и коттедж, и отдельно стоящие, э, стоящие бунгала, скажем так, в джунглях, и э, на пляже. да, То есть этим есть выбор, и это можно предложить. И в принципе отели за счет того, что на Востоке не очень развитая инфраструктура да, за пределами отеля, то есть все-таки нужно до такого активного центра городского немножко проехать, то есть в зависимости от курорта это 15-20 минут максимум. Отели предлагают, ну, стараются, конечно же, устраивать всякие активности и на пляже, и в самом отеле, да, для того, чтобы туристы, конечно, не скучали и тем, кому хочется чем-то развлечься, развеселиться, помимо экскурсий, помимо занятий там дайвингом, помимо занятий какими-то видами спорта активными. Конечно, есть масса-масса каких-то вечера, да, они устраивают на пляже очень часто, ужины. Вот. И это, конечно, живая музыка, это, конечно же, днем какой-то волейбол. Во многих отелях есть... Программа, да, которая каждый день придумывается для, да, для, для туристов, и она обязательно размещается на вы можете с ней ознакомиться на ресепшене, да, и по, по времени, да вы можете, да, есть это, это йога может быть, это может быть какой-то э, фитнес, это может быть какой-то волейбол, это может, могут быть какие-то соревнования, там, водных видов спорта и э, все что угодно, то есть, и, конечно же, в завершение, да, они очень э, устраивают, вот отели именно восточного побережья, они устраивают очень всегда такие яркие, запоминающиеся и очень э, романтичные, с одной стороны, э, ужины, вот именно на берегу, то есть то, что другие отели не, ну, на, если мы возьмем юг и запад да, Там э, таких вариантов нет да, Может быть есть, но немного То здесь как раз, здесь как раз это в изобилии То есть можно... Есть, Абсолютно спокойно, отеле. да, можно спокойно заказать для себя э, отдельно ужин, да, при свете, при свете факелов, да, при, при свечах, то есть это все, э, конечно же, делается, конечно же, устраивается, поэтому, э, ну, найти для себя занятий можно, конечно, огромное множество, и не только экскурсии, да, но и каких-то развлечений по, э, непосредственно в отеле, да, э, плюс… Конечно, ну, скажем так, выбор, если мы будем брать по, по звездности, да, есть варианты и для и в очень высокого уровня отелей, да, то есть отели достаточно небюджетные, да, то есть отели, э, такие как Малу-Малу, э, вот, например, да, такие отели как такие очень э, интересные, да, со, со своей изюмингой. Каждый отель старается как-то выделиться. Да? Вот, например, отель Малу-Малу, они выращивают свой коралловый риф, у них есть мини-музей э, кораллов. Да? Каждый отель как-то старается э, что-то придумать. Mm -hmm. да? Там, конечно же, прекрасные э, в каждом отеле практически есть прекрасный спа-центр. Есть юридические различные процедуры, есть отдельные виллы, если вам хочется, семья, да, отдельные виллы с бассейном, это тоже многие, многие отели это предлагают. То есть это все, но в то же время, если у вас небольшой бюджет, да, если вы не готовы да, к отелям высокого уровня и вам хочется что-то что-то более э, бюджетное, то э, есть и такой выбор. То есть, в принципе, отели э, на любой кошелек, на любой, на любой вкус, есть отели три звезды, их немного, но, тем не менее, достаточно хорошего уровня, это и Марина Пасекуда, и э, Сиолотус, если если Тренкомали, то есть, отели, в принципе, э, выбрать есть из чего, то есть, если мы будем говорить о, о, о том, выбор, конечно, не такой колоссальный, как он есть на, э, на юге и на западе, но, тем не менее, он есть кто хочет посетить это побережье, он может выбрать то, что подходит Абсолютно. ему. Абсолютно. Абсолютно. Ну и, конечно же, э, ну, наверное, самый большой плюс это все-таки вот качество, качество океана на Востоке, потому что э, это такая вот как раз красивая, почему называют бюджетные, да, или ланкийские Мальдивы, да, потому что как раз вот э, цвет воды... Э, вот хотела спросить, -при... отличается? При... Ну, конечно, это не Мальдивы. <laughs> я опять же, это, это конечно, э, не тот цвет песка, и тот... Конечно, Мальдивы – это совсем белый песок, и это такой мягкий песок, и иногда даже как, как, как пыль, да, совсем мягкий здесь за счет того, что это... Ну и коралловый риф есть, он светлее, но все равно он не белоснежный, он темнее, он желтоватый немножко, но в некоторых местах, если мы возьмем пляж посекуды то там он самый светлый, то есть это в общем-то, ну если брать всю Шри-Ланку, то это самый светлый песок, который есть на острове вообще. Mm -hmm. вот. Ну и конечно же цвет воды, который отличается, немного отличается. Если, опять же, если мы берем разные регионы, в каждом регионе на Шри-Ланке разный пляж, да, то есть они есть похожие, да, но все-таки по регионам отличаются в регионах и цвет океана, да, и цвет песка. Поэтому чем дальше мы едем, тем он све чем, тем светлее песок и тем более бирю бирюзовый цвет океана. И на востоке это такой вот завершающий, скажем так, это последний. Поэтому там самая прозрачная вода и самый красивый, наверное, цвет воды. И самый светлый цвет, если мы по песку будем брать, то это самый светлый песок. И нету волн. И нету волн. Абсолютная гладь. То есть, ну, очень часто спрашивают, ну как, совсем нет? Или вот чуть-чуть все-таки есть? Угу. Даже чуть-чуть нет. Если мы берем особенно регион Посекуды. Пасекуда расположена таким образом, она как залив получается, да, и пляжи посекуды, и отели стоят вот вдоль пляжной линии, это немножко такой залив, поэтому там абсолютная гладь, да, там нет волны совсем. Если мы возьмем регион Тренкомали, Нилавели, это более открытый пляж, то есть залива нет, это более открытый пляж, но тем не менее, если мы возьмем сезон, да, который вот сейчас активно и будет продолжаться все лето, то она просто ну, настолько минимальна, что то есть никаким образом купанию она не мешает. А отливы приливы? Шри-Ланка не отличает. Нет на Шри-Ланке такого понятия, как отливы и приливы. То есть абсолютно все, все ровно и спокойно. Э -э -э -э -э этого явления там нет. Есть отели... Которые находятся вот, как отель Джангл Бич, это один из таких достаточно популярных мест, которые находятся в джунглях, он немножко отличается от остальных. Здесь как раз совершенно полное уединение, здесь отдельно стоящие бунгала в джунглях, со своим выходом к пляжу есть номера и полное отсутствие людей. То есть это вечера в, ну скажем так, Отели, конечно же, устраивают и какие-то ужины тематические и так далее, но это как раз вот полный покой и релакс, где не будет анимации, где не, этого понятия в принципе нет. На Востоке есть, в посекуде да, есть в некоторых отелях Тринкомали, но она настолько незаметная, не <laughs> это анимация и ненавязчивая, что в принципе вы ну, особо ее не ощутите, но опять же для многих это минус. но для многих я думаю что это плюс вот для как раз полного покоя и и релакса вот, если мы говорим да, ну, конкретно о Востоке. Ну, мне кажется, на Шри-Ланку многие едут как раз более за релаксом, чем за какой-то анимацией в отеле. Ну, честно говоря, да. То есть уже, в общем-то, сложился такой, ну, сложилось понимание того, что мы делаем на Шри-Ланке, да, зачем мы туда едем. И, конечно же, это совсем не, совсем не анимация, совсем не нахождение в отеле, да. А это как раз вот тот отдых, когда вы, э, отель это постольку-поскольку, да, для того, чтобы просто переночевать, остановиться да, и поесть. И как раз все остальное время вы проводите в, за пределами отеля, потому что самое интересное всегда происходит за пределами отеля. В отель вам служит только э, пристанье, если можно так назвать. Поэтому тут как раз выбираются более более, скажем так, можно рассматривать. Не, не обязательно иметь огромную территорию, да, где вы можете гулять, не обязательно иметь, то есть все, все равно все, все происходит за пределами, потому что пляжи, они все муниципальные все равно, и э, они достаточно активны. если мы берем, э, да, любую, любой пляж, да, э, и есть масса развлечений, и все равно э, люди стараются посетить как можно больше, поездить как можно больше по острову, потому что Шри-Ланка это как раз то место, где если ты просто ну, пробовал, наверное, на пляже весь отпуск, да, все семь дней, то Шри-Ланку, можно сказать, что Шри-Ланку вы не видели. Вот, и тут как раз фишка да, в том, что а, вы можете путешествовать просто бесконечное количество времени, а, вы можете приехать на месяц, и вы не успеете все посетить, то, что, что бы хотелось, а, и да, даже на больше вы можете приехать, и все равно все, что а, удивительного и замечательного, то, что, что предлагает Шри-Ланка, вы увидеть не успеете. Поэтому а, как раз многие стараются за пределами отеля, как раз многие стараются выбирать для себя а, именно просто комфортное э, проживание, да, для того, чтобы путешествовать, для того, чтобы узнавать что-то новое, новое, новое. Вот, поэтому, в общем-то, Восток – это то, что, э, то, что в общем-то, если брать всю Шри-Ланку в целом, в общем, э, многие, э, когда бронируют летом отель какой-то очень популярный, э, на на юге, да, или на западном побережье. И очень удивляются, почему э, он не подтверждается, да, ведь не сезон, ведь лето, и... Э... Кто, кто, в общем -то, кто туда едет, почему почему нет? Я могу сказать, что действительно не только восточное побережье, но и западное побережье, и южное побережье достаточно популярны для посещения туристами из многих стран. И сейчас такой бум, китайский бум, скажем так, на Шри-Ланке, потому что очень много китайских туристов приезжает. И они уже добрались и до восточного побережья частично, поэтому э, восточное побережье набирает все больше и больше популярности, э, вот, потому что оно совершенно замечательно. Но э, туристы любят, э, скажем так, летом западное и южное побережье как раз для э, именно потому, что э, цена летом. На юге ниже, на западе ниже, на отеле, да, и э, погода одинаково круглый год, то есть температура не меняется, температура океана не меняется, поэтому мы можем прекрасно посещать все достопримечательности, не имея такого большого потока туристов, да, не имея такого большого ажиотажа, как зимой. Да, то есть летом нам это комфортнее, нам это… именно за счет того, что нет, нету большого количества, народу меньше и, конечно же, это проще. Ну кто привык планировать свой отдых на лето? то есть тоже как раз можно... либо летом ну как раз вот Шри-Ланка по климату очень э, комфортно именно потому что не меняется э, температура если мы возьмем э, другие страны летом да, то это очень сильная жара uh -huh. да, то есть э, жарко невозможно дышать да, то есть это только кондиционированный транспорт кондиционер и так далее то есть, здесь как раз в этом в этом случае все гораздо проще гораздо комфортнее э, поэтому это и считается, в общем-то, круглогодичным направлением именно за счет уникальности климата, у уникальна по своему климату, потому что остров достаточно небольшой, но разные климатические зоны, то есть путешествуя по острову, вы попадаете в абсолютно разный климат, да, и это очень интересно, потому что где-то он более сухой, это джунгли, если мы в горные массивы приезжаем, да, где водопады, где чайные плантации, это прохладно, да. это абсолютно нету никакой там никакого дискомфорта и не жарко, если мы попадаем на побережье, опять же, на разном побережье климат немножко отличается, но если мы восток и юг берем, да, то, в принципе, вот уникальность, как раз одна из уникальностей Шри-Ланки, это как раз ее климат и комфортность круглый год по посещению абсолютно и для любой категории туристов. Елена, если говорить все-таки про летнее время и про юг, то дождик часто, не часто? Вы знаете, не, вот честно говоря, год на, на год не, не приходится, приходится, да, потому что б, э, иногда бывает, что летом абсолютная вот, засуха, да, и люди страдают и мучаются, когда должен быть сезон э, дожде, дождя, да, и он должен идти. В основном, нет, бывают месяцы определенные, да, когда... Больше, большее количество осадков Но а, дожди в основном идут ночью И а, это Очень редко бывает такое Что это всего бывает несколько дней Было вот в прошлом году а, В мае, да, когда несколько дней Шли а, достаточно сильные дожди Они прекращаются, естественно И дальше а, ну, Температура, соответственно, не меняется И так далее а, Угадать невозможно Но а, в основном это э, ночной дождь, и дождь, который, если днем идет, то э, обычный кратковременный дождь, как у нас, то есть он прошел, закончился, вы купаетесь, загораете и так далее. Mm -hmm. Бывает чуть-чуть пасмурно, но, опять же, ну, Не... там пасмурно, мне кажется, то наоборот как раз хорошо, потому что... При пасмурно mm -hmm. можно очень сильно mm -hmm. сгореть, поэтому это тоже достаточно обманчиво. И наоборот, это более комфортно, когда пасмурно, когда нет сильного солнца, да, и в принципе... Можно, Если мы берем волну, да, если мы не хотим, э, хотим летом посетить Шри-Ланку, не хотим по, по каким-то причинам ехать на восточное побережье, все-таки нас привлекает юг, mm -hmm. то совершенно спокойно можно найти э, регионы, где есть бухты, лагуны и так далее, где волна будет минимальная, да, насколько это возможно в Индийском океане да, для Шри-Ланки, и совершенно спокойно и комфортно отдыхать. Ну, по-моему, даже в марте, ну, лично я застала небольшой дождик, так что действительно погода переменчива. Что что такое, я не знаю, что должно привлечь туриста? Пару слов скажите нам еще по, на Восток или, в принципе, на Шри-Ланку. Ну, в принципе... Э -э о Шри-Ланке могу говорить, конечно, много, и если, если в двух словах, то э, Шри-Ланка, несомненно, одна из самых удивительных да, стран, одной, одна из самых интересных, и, которая может предложить огромное-огромное количество неизведанного приключений э, и э, прекрасного отдыха, поэтому э, открывайте новую, я хочу сказать, открывайте новую Шри-Ланку для себя, не только одно побережье, а разные побережья, они все отличаются. Э, Отличаются, и все по-своему замечательны. Поэтому нужно отправляться обязательно и исследовать. То есть, даже если вы уже были на Шри-Ланке, то можно поехать на Восточную и увидеть совсем другой. Однозначно вы можете 10 раз приехать и увидеть совершенно новое для себя и открыть для себя огромное количество интересного. Спасибо вам большое, Елена. Я напомню, с нами была Елена, руководитель направления Шри-Ланка, оператор Travel Professional Group. Ну а туры на Шри-Ланку или, возможно, в другие направления вы всегда можете найти на сайте hotour.com.ua. А если по каким-то причинам вы не нашли понравившийся тур, можете заполнить анкет. Или сразу позвонить в любое агентство сети, агентств, горячих потевок. До встречи!